Всем Киви, с вами Биви. Да, вы дождались, и нет, это не сон. Наконец-то вышло новое видео из рубрики «Чернобыль». Я решил немного изменить формат и добавить немного своего лица. Иначе вы знаете, предыдущие выпуски целиком и полностью состояли из материалов, так сказать, защищенных авторским правом. Ютуб в этом плане строг, а я осторожен. Приступим к делу. Создатели, наконец, представили нам трейлер к новой части, который на четверть состоит из старых фрагментов, но зато нам показали много новых. Как мы увидели, ребята нашли какого-то мужика, который показывает им свое изобретение. Многие из вас, скорее всего, подумали, что это новая машина времени, но... Я бы не был так уверен. В официальной группе сериала, в разделе статей, есть, так сказать, альтернативное продолжение, которое как раз начинается с того момента, когда Паша пошел к реактору. И, о боже, я сначала подумал, что это слитое продолжение, но, когда вчитался, сразу отбросил эту мысль. Там появились какие-то полумонстры, Сорокин, который пытается захватить мир, инферналы, оборотни кто такие инферналы. В общем, пациенты в психушке только позавидуют такой фантазии. Но почитайте обязательно, безумно интересно. Так вот, начало всего этого продолжения похоже на то, что в реальности будет в фильме. Паша пришел в реактор, общался с Сорокином, что как раз-таки подтверждается фотографиями со съемок. Потом он приходит в себя, и в это время приходят ребята. Также в реакторе есть большая машина времени, разработанная Киняевым, что также подтверждается фотографиями со съемок. Согласно этому альтернативному продолжению, Гоша вспоминает свое прошлое и вместо 1986 года вводят в прибор 2086 и, собственно, все ребята перемещаются в 2086. Но в фильме, как мне кажется, такого не будет, и все ребята переместятся в 2019 что опять и снова подтверждается фотками. На этом моменте пути альтернативного продолжения написанного в группе и сюжета фильма расходятся, но не совсем. Во всех этих главах, то что я прочитал, герои борются с инферналами, оборотнями и прочими монстрами. И, как мне кажется, эта же борьба будет в основе самого фильма. Ребята будут бороться с теми, кто, собственно, заразился зоной. Ну и таких чуваков мы тоже видим на фотках. Также в главах рассказывается о неком приборе, который помогал ребятам определять, кто есть оборотень, а кто обычный нормальный человек. И, собственно, тот прибор, который нам показывал дядька из трейлера как мне кажется, будет выполнять именно эту функцию. В Припять ребята, как мне кажется, поедут уже после середины фильма, ближе к концу, чтобы либо добраться до машины времени, либо кого-нибудь убить, я не знаю, но в этом мне поможете вы, и благодаря вам я постараюсь построить самый близкий к фильму сюжет. Поэтому пишите свои догадки в комментариях, любители спойлеров. В общем, в Припяти в конце фильма произойдет что-то, что, собственно, и закончит эту всю историю. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что те самые герои, которые с Союза, с измененной реальности, со второго сезона, погибнут в Припяти и останется кто-то один, кто, собственно, вернется в роковой 2013 и... Остановит подкастера и Костенко. Собственно, мы уже видели, как подкастера забирала полиция. Ну и в общем-то этот кто-то исчезнет сам, так как опять повторюсь, подкастера задержали, ребята не поедут в Чернобыль. Все ребята из первого сезона остались живы, а погибнут лишь те, которые получились в результате их поездки, их копии. Вы же понимаете, что Гоша, Аня, Леша, Настя из второго сезона это не те самые ребята из первого, это совершенно другие люди, совершенно другие герои, которые родились в другой реальности. Да и по-другому быть не может. Они в любом случае исчезнут, потому что ребята из первого сезона не поедут в Чернобыль, так как подкастера задержат, и это мы с вами видели на фотках. И впредь прошу не писать комментарии по типу «Да что ты говоришь, они не могут погибнуть!» А, -а, а, иначе я не выживу. Погибнут их копии, которые родились в другой реальности, у которых совершенно другая история жизни, у них было другое детство, не то, что у тех героев, которые были в первом сезоне. А живы останутся те герои с первого сезона, которых убил Кастенка еще в конце первого сезона. Постарайтесь уже как-то это понять. Ну, в общем-то, все. Ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комментарии. Ну а с вами был Биви. Всем пока.